Я расскажу вам историю, произошедшую со мной одним осенним вечером. Было около полуночи. Я сидел за компьютером и уже собирался идти спать. Как за окном раздался омерзительно громкий скрип. Это были детские качели через дорогу. Уже две недели как они скрипели каждую ночь. Я иногда задумывался, кто же в такое время там качается. Я видел эту площадку. Там качели для совсем маленьких. Взрослый человек в такую и не сядет. Ноги девать некуда. Неужели кто-то в полночь будет ребенка поиграть? Ну хорошо. Может быть человек занятой и хочет уделить внимание своему отроку. На пять минут, на десять. Но это ведь по полночи продолжается. Но вдруг я услышал, как этажом выше хлопнуло окно. И грубый голос бывшего спецназовца Алексеевича. Весьма в весьма невестных выражениях он интересовался неизвестного папаши, что, собственно, нужно его ребенку в такую полную качели, и где он видел эти ночные прогулки. Скрип затих, но через несколько минут возобновился и стал каким-то совсем мерзким назойливым. Мне даже послышалось, что я слышал небыстейческий смех. Сверху раздалось какое-то бормотание. Затем хлопнула входная дверь. Услышал громкие шаги на лестнице. Видимо, Алексей не понравилось такое отношение. В моей голове прогорнила мысль. Может, мы милицию, но все-таки ребенок. Однако, поколебавшись в ТГДИ, я решил не вмешиваться и все жить и спать. Да искренне к тому моменту уже утро утих. Утром во дворе была грета сколья помощи, и сотрудники полиции, как выяснилось позже. Алексеича нашли на тех самых качелях, он был полностью седой. Как выяснилось позже, смерть наступила от отрыва сердца.